В Новый год волшебником может стать каждый, если не на профессиональной основе, то хотя бы на любительской, в кругу своей семьи. Впервые появившись в Москве на Рождество 1910 года, Дед Мороз с тех пор стал главным участником зимних праздников в нашей стране. Да у нас и так уже 10 адресов, вы что? Ладно, диктуйте, запоминаем. Дед Мороз в любую погоду и при любом самочувствии должен нести радость людям, а параллельно решать вопросы с рекламой, приемом заказов, подготовкой фонограмм, аппаратуры и костюмов, с транспортом и пробками с неадекватными клиентами. Работа с людьми требует крепких нервов и здоровья. Брать больничный лист и хандрить некогда. Сезон пролетает быстро, дорог каждый день. Поэтому, когда у артиста елки, и Спилберг со своими предложениями подождет. Снегурочка тоже важный персонаж, иногда именно она спасает весь праздник. Однажды Дед Мороз из новичков, посмотрев в зал, испугался и заявил, что упадет, пожалуй, домой. И Снегурке стоило больших усилий помочь ему сохранить лицо. Та же Снегурочка однажды поймала себя на том, что выплясывая в ночном клубе в роли обычного человека, своей собственной, вдруг начала собирать людей в хороводы и водить их паровозиком, как привыкла делать в Новый год в детских садах. И всем было так весело, что ее и отпускать не хотели, детство вспомнили. Так что вот способ стать популярным, научиться быть Дедом Морозом и Снегурочкой, и не только в Новый год. Ты что, правда Дед Мороз, что ли? Че, не веришь? Просто у нас обычно это Деда Паша. А желание можно? Ну, ай. А два можно? Ой, не нагли только, Кастинги на роли Дед Мороза и Снегурки проходят в агентствах в ноябре. От Снегурочки ждут, чтобы она умещалась в 44-й или хотя бы в 46-й размер и помнила себя молодой. Дед Мороз по возрасту и габаритам годится почти любой. Шансы возрастают, если претенденты имеют готовую программу и собственные костюмы. Полезно обзавестись портфолио и отзывами клиентов. А отзыв часто зависит от того, где пил Дед Мороз – в соседней квартире или в вашей. Ты не Лё, У меня есть Стой. еще одна бутылка и одна квартира. Эти две вещи я совмещаю. В этом сезоне произошел настоящий переворот. Снегурочки вдруг стали лидировать в зарплатах и смогут заработать больше, чем Дед Морозы, которым платят теперь в среднем на 8 тысяч меньше. Снегурки могут рассчитывать на 46 тысяч рублей, а Дед Морозы на 38. В прошлом году было ровно наоборот. А двумя котами раньше, в 2013 году, оба волшебных персонажа по данным портала HeadHunter, зарабатывали более 50 тысяч рублей еще не закончили, да? Что у нас там еще? Вот. 500 рублей. Сказка детская. Хорошо, садись. Сказка детская. 500 рублей. В фильмах неправда. Неправда. Почему неправда? Потому что он пьяный какой-то вечно. А, Непонятно что, а почему. что нет, на самом деле? Честно признаюсь. За 20 лет мне никто не предложил выпить. Да вот, вы вот. Что? Как вы распределяете, вот, допустим, новичок, а какие заказы поручаете новичкой? Ну, Мы там простые вот, поздравления mm -hmm. на дому, uh -huh. буквально двух-трех поздравлений, хватит, чтобы потом собрать обратную связь, и было понятно, все хорошо или все плохо. А сколько бывает заказов в день? Москва очень большой город, к сожалению, сейчас стал он разрастать в свое время, mm -hmm. и сложно добираться. И заказы почему-то всегда, как на зло подбираются в разных концах. А вы не компонуете, что вот одной паре Компонуем, даете заказы в одном районе где-то? Опять же, очень сложно делать, потому что. Тот захочет а, именно тот костюм, и получится все равно все, что вот в итоге в день три заказа, грубо говоря, при том, что можно было бы дать 7. Во сколько начинаете 31 -го? С 9 утра. В 9 утра, в основном, вот, 9 утра? Это что такое? Кто в 9? Создоровление. Ну, просто в 9 утра дешевле. Школ... Не, а кто в 31-го? На дом, на дом просыпается человек. Ах, прямо даже и надо. начинает, да, с 9 Ну, угу. сам... малыши, все 8 уже на ногах носятся, ну, и 9 раз, да, уже ждут удобно. Дедушку Мороза, ага. готовые стихи читать. Ну, и самое требовательное зовут в 11-10. А Мы. почему заказывают одного Деда Мороза из экономии? Да. Но дешевле, кажется, зачем Снегурочка, если можно от одного деда заказать, как раз. 20 вот вполне достаточно. В принципе, я понимаю их логику, может быть, я бы тоже так сделал. И вполне удачно. С какого возраста вы бы рекомендовали э, приглашать деда ну, Мороза? Просто оптимально это где-то 3-4 года. Но а иногда наверное, родители просто и где-то и для себя зовут. Родители очень активно принимают участие, собственно, в наших программах. Сезоны? Сколько mm -hmm. длится сезон? Месяц. Даже, Месяц. Я бы сказал, даже короче, если честно. Да, потому, недели три. С 18 начинаются да. и корпоративы, и утренники, и закончится все первым Uh -huh. 7 января еще приглашать Дет Мороза 7